Руководитель выступления гвардии, сержант второго класса Балатпаев Пекович. Сервас дар нас азот 30, жаль, берит, а имтажас, хос и 60, хос и 70, Алие, эсперт Исполнили рядовые пинышкали в Таттыгали. Социал сад Голдин Белинков демонстрируют приемы самозащиты. Приемы рукопашного боя исполняют рядовые пист за позилаев. демонстрируют рядовые тацигали сериков рядовые и щенгарден шахтанаев муханар мали демонстрируют приемы самое Рядовые выполняют рядовые Тынышкалиев, Шайдулаев, Махамбетов. Приемы рукопашного боя выполняют рядовые Спицыпайев, Амангалиев. Защиты демонстрируют рядовые жару на бурмаханах Молодые войны, мур лапу исполняют приемы самообороны с холодным оружием. Наш боя демонстрируют рядовые, как Дулат и Нашкалит, Мустохимов, социалов. Приемы самозащиты демонстрируют молодые воины, великов, социалов, вагов. Махамбетов демонстрирует приемы самообороны. Приемы помощного боя демонстрируют рядовые Тарты Вали и «Щингазин». Котте. Молодец. Котте. Котте. Котте. Котте. Котте. Военнослужащий вооруженных сил республики Казахстан показывает сержант второго класса Булат Паэр. Лучше бы там устрою рядовую спадов. Или Я не